В каждой из 100 миллионов клеток нашего организма есть биологические часы старения. Пока мы молоды, клетки эффективно делятся. С возрастом этот процесс начинает замедляться. Давайте заглянем в ядро клетки и найдем биологические часы старения, которые медленно нас убивают. Внутри ядер находится 23 пара хромосом, и на концах каждой хромосомы расположены теломеры. Они защищают нашу ДНК так же, как пластиковые наконечники защищают края шнурков. Каждый раз, когда делится клетка, должны делиться и хромосомы, в результате чего теломеры уменьшаются. В конечном счете теломеры становятся настолько короткими, что больше не могут защищать хромосомы. Основная причина нашего старения – сокращение длины теломер. Клетка стареет и больше не может функционировать. Основываясь на исследованиях, удостоенных Нобелевской премии, компания TA Sciences разработала уникальный комплекс TA-65. Попадая в кровоток, та 65 достигает клетки. Проникнув через мембрану клетки, та 65 активирует фермент теломеразу. Теломераза достраивает короткие теломеры. Удлиненные теломеры поворачивают вспять часы старения и позволяют клеткам снова делиться. Клетки возвращаются к своему раннему фенотипу и в результате живут дольше. Другими словами, клетки молодеют. Финити ⁇ технология продления молодости. Эксклюзивна для Джинес.